Завалила, ночной Челябинск. Иду на смену. Очередной выпуск у нас на канале. Так не забываем подписаться, на будь на колокольчиков. Один из последних выпусков уже, наверное. Еще, наверное один будет и все. Это будем завершать свою командировку. Не видно экрана, нифига. Сегодня расскажу про управление, специфику сколько был на нем, только сейчас управление более-менее начал осваивать. Ну и пару моментов таких очень полезных покажу. Так что я пошел на кран, расцветет на кране, увидимся. Забрался на кран, к работе приготовился. Поговорим сегодня по управлению крана, потому что кран... Специфически привыкать надо Кому попало бы я свой, конечно не посадил Ни новичков, ни тех, у кого нет опыта работы Об этом я уже говорил вроде Кран у меня без заголовка Обычно у меня краны с заголовком были А тут без заголовка, иначе вверху нету ничего у меня Вот, все, одна стрела идет Сразу видно Вот Без заголовка я Вроде ничем таким он сильно сверхъестественно не отличается Но он поустойчивый Ой, если у меня 132 качается, то это стоит спокойно. Но стоит спокойно, нормально работает. Но прижим, прижимается так же все, поворот так же, стрела, ладно, короткая, ее вот так вот не болтает. Что хотел в управлении показать? Такое как бы управление это тоже комфортное, приятное, но надо привыкать. вот три дня проработал, еще не привык. На четвертый день сегодня я привык и решил записать ролик, показать, что на, на что обратить нужно внимание на этом кране вот допустим рычаг у меня справа вира майна я поначалу его давил вот так вот попс сразу он меня вировал быстро я думаю что за дикая скорость вира майна вот так вот Опс. сразу потом давай смотреть за ним рычагом как я начал с ним справляться? По круговой каре... по по... подвеске -то первую, вторую скорость сильно не определишь Что делать я начал? Я начал вот на тот барабан смотреть который Вира Майна называется грузовой когда допустим я верую вот. не дает заверовать потому что такая неудобная вот он заработал, вот он закрутился Вот по нему я начал скорость определять Вот беру, допустим Ну и еще скорости обратил внимание Вот этот монитор выдает Вот, вот если я допустим потихонечку На первый вазе Слышите потихоньку? Если увеличу скорость Он вот чаще И еще если тебя делаю Вообще По-быстрому делает вот здесь вот на этом рычаге вот так вот бьешь чуть-чуть вот чуть-чуть вот уже пошла завировка вот совсем вот смотрите Опс. я этот момент пропускал я по привычке на своем На настым вот так вот нажимал, и нажимал у меня сразу на второй получался и вот пока вот через звуки и через лебедку не посмотрел через барабан посмотрел на нем, что как он заигрывается, я пользовался вот этой вот кнопкой постоянно вот этой. сейчас я ее уже не пользуюсь, все, рука привыкла вот VeroMiner, сейчас уже работает спокойно у меня, все как бы, нет ничего такого сверхъестественного, как бы, но нюанс такой что обращать на себя внимание он... и здесь быстрой скорости, когда веруешь, слышно, ты но на, на быстрых скоростях здесь опасно. Можно, но, допустим, заверовать когда у тебя будет уже так рано груз видно, можно на быстрой скорости заверовать. Все, и майновать сразу на землю на быстрой скорости не положишь, только на маленькой. На первой скорости спокойно можно положить. Это про вера майна. Вроде бы здесь ничего такого больше нету, но Вера Майна вот это самый такой основной. Когда поднимаешь и опускаешь груза. Сейчас поговорим про стрелу. Стрела, вот она, слева от меня стрела. Я думаю, будет непривычно, когда я залезу на кран. Я буду сесть справа, а стрела будет слева. Но ничего, вроде бы, как бы, ну, так, привык ко всему привыкаешь а, стрела поворот здесь вот так он конечно вот пальцами я начну поворачивать так вот или не увидит он не не даст повернуть надо приложить руку руку приложила допустим на 1 да он аккуратненько можно подводить что хорошо он сразу срабатывает нет за потери времени за, за торможение этого нажал вот так вот все поворот сразу пошел скорость скоростей тут тоже много вот сейчас я дам на самую максимальную, вот покажу просто Вот летит, стрела у меня на максимальной скорости вот. Звуков никаких нету шумов Сейчас я отпускаю рычаг, отпустил, смотрите Вот на том доме отпустил, вот запас сколько полетело И Это надо учитывать при повороте То же самое делаешь, когда обратно Вот на пятый да? вот на пятый вот возле дома пускаю рычаг вот пустил он вот. сколько проехал это называется запас хода поворота Который нужно учитывать а так стрела я работаю ну на быстро не гоняет только на быстрой я гоняю только на большие вот промежутки вот так вот так вот и так вот когда работаю у меня первая вторая максимум Спокойненько работаю, чтобы не этот. Ну и стрела, она короткая, не болтается, как колбаса. а нормально работает. Такая, конечно, широковатая она. Но ничего, привык работать можно. И также она, как вы слышали, вот я поворачиваю. Также спокойненько вот, ты -ты -ты -ты. Я добавляю. Он заперекал сильнее, Также я добавляю. Он перекрыт еще сильнее. Если делаю еще сильнее. Пятая. Отпускаю. Все. Стрела летает, только в путь. Вообще только в путь. Можно тут, конечно, когда привыкнешь наворачивать такие круги. Но надо быть внимательнее. Скорость скоростью, но дело крановое такое опасное. Гонять здесь нельзя. Лучше аккуратнее, внимательнее делать два раза, чем один раз, но быстро. Но аккуратно, зато знаешь, что уже все хорошо у тебя под контролем. Поворот в кабине, еще раз говорю, не слышно. Сидишь, вот только вот благодаря монитору и наблюдаешь, что слышишь. Когда работаешь при монтаже, вот то, что он сразу схватывает поворот, это очень удобно. Можешь каждый аккуратный поворотик вот, небольшой, подвести прям четко. И не будет никаких проволочек и заморочек. Сейчас еще раз. Наглядно покажу поворотик. У нас вторую скорость, третью включил сразу. Максимум третья включаю, когда работаю на крайне вот. Третья. Было я пятую включал, когда фуру разгружали, но стараюсь не гонять на пятой Просто для проверки показал. И все. Вот так мы устали. Это, вот это вот он показывает, это я стою, вот эта каретка, и вот моя рабочая зона, вот она, всего. Эту всю зону нельзя заезжать. Если я погоню с пролетом, он вырубит у меня кран, сюда погоню, вырубит, это в сторону торговика центра, а это вот направо, вот я подъезжал к забору, вот сюда он к забору. Так что все ограничители у меня работают, все работает, все цивильно, кран, потому что находится в центре города, и затем здесь всем смотрят, не то что... Допустим, поставили экран, ограничения сняли и запустили в работу. Тут все четко. Сейчас поговорим про каретку. Вот она каретка. Тоже на этом же джипе повороты здесь все нарисовано, так и здесь все нарисовано. Каретку вот я видно тоже трос барабан с тросом здесь я можно обратить внимание, когда каретка едет по нему или также по компьютеру. Вот она, едет кареточка, сейчас мы ее подгоним вплотную Посмотрим на нее, на каретку Она у нас обычная Ничего сверхъестественного Вот она как выглядит Доходит почти до упора, но не совсем до упора Ограничения резиновые Сработает все, даже не дошла до резинок вот то же самое здесь уже на каретке а все вот один вот чуть-чуть нажал она пошла но резковатая вот она это первая также также пишет монитор вот пошла каретка барабан вам видно как еле еле гудится сейчас я подведу обратно и включу сразу на вторую чтобы показать наглядно как работает каретка на этом кране все новенькая тут еще не раздолбанная подводит тупику, как пищит все она встала Сейчас, вот также же рычагом раз два вот она. на второй пошла быстрее все и барабан разумеется закрутился быстрее и Монитор запиликов сильнее он уходит на втором. И третье положение еще сильнее. Четвертое вообще летит. Ну и пятое Там уже дикая скорость. Шестая даже есть. Нафиг он нужен на шестой. Сумасшедшая скорость. Монитор разрывается. Ну и конечно не приятно. давайте еще раз подведем, посмотрим на шестой. Как он летит больше врежется в кран замедляется ход замедляется но скажу на таких скоростях работать оба даже до этого достал оба ни хера себе зацепился за этот за кран Сейчас придется спускаться поводу Давай, отцепляйся Все, отцепилось Вот этим и опасны Резкие и быстрые маневры На кране Кран это работа такая, не для скоростей. Да, есть эти скорости, но они нужны в определенных случаях, в определенных моментах, а не так, что погонять. Здесь не получится такого, что разогнал и бросил. Видите, даже что может случиться. Зацепиться за кран можно самого себя зацепить. Все бы пришлось бы слазить, если бы крюк накинулся. бы когда, когда надо, когда бы мне подняли, она бы так и зацепилась. Когда не надо, он зацепился. Вот такое вот у него специфическое управление. Нельзя Работать на максимальных скоростях а спокойненько. Я работаю спокойнее. Кому надо побыстрее, для меня главное безопаснее Потому что во всем виноват буду я. Или и прораб. А все остальные только разбегутся и никто ничего ни в чем не виноват. Если что случится. А виноват всегда кранущих. Так что скорости работы выбирает кранущих. Потому что ему отвечать за всю безопасность, происходящую под краном настройки. При работе башенного крана Вот так вот, друзья Вот так у меня еще у нас выглядит Мониторчик Липкер. Это кондерчик Кран, конечно, кайф Кайф-кайф Очень кайф, но Рано или поздно все хорошее заканчивается Думаю, выпуск вам был полезный По поводу управления башенного крана Так что, друзья, подписывайтесь на канал Нагружаем лайками Продавляем колокольчик Всем удачи, до скорых встреч, увидимся в следующем выпуске Думаю про управление, я показал вам полностью.